Ух, uh, наконец-то мы это записали. Ебать рэп-хаус нафиг. Заливайте на площади, это пиздал. А что это за город? Где они находятся? Что знаешь? Новосибирск писали. А, Новосибирск, да? Ебать, там реально нормально. Хэштег мем, ебать, хэштег приколы. Новосиб, блядь. Я не знаю, я 10 ставлю, я 10 ставлю. Это угорели, это прикольно было. Угорели. Да, по десяточке все. Я, ну я десяточку, это ебать, охуенно было. Новосибирь, да. шуму дайте. Давай, десять, погнали, давай. Давай, десять тоже. Слава ними разъебется конкретно, нахуй. Я уже это вижу, блядь. Надо в Новосибирь, вас лететь будет. И за десять минут, ебать. Да восьми я им ставлю. Там реально, как будто прохожих просили спеть, понял? Такая бесконечная хуя пошла. Понял, там типа чел специально новых друзей заводил, чтобы кого-то взять на сайфер. Не, да охуенно было, вообще.